Многие люди на биткоине стали замечать возникновение очень страшной для восходящего тренда фигуры голова и плечи. масштабная голова и плечи, которая указывает на невероятную цель для понижения. И в этом видео мы разберемся, является ли данное движение цены на биткоине этой фигурой и стоит ли нам вообще этого опасаться. Всех приветствую, друзья, меня зовут Сергей и вы попали на канал Викигаи. и в этом видео мы посмотрим множество криптовалют, я покажу вам интересные ситуации, что я сейчас покупаю, что я уже купил и какие позиции я отрабатываю на фьючерсах, также мы, естественно, затронем потенциально хорошей ситуации, которые можно отработать. А перед началом у меня будет для вас важное объявление. Я хочу помочь своим подписчикам, которые находятся в затруднительном финансовом положении. Но, к сожалению, я не могу выяснить, кто же действительно находится в этом финансовом положении. Поэтому у меня будет для вас просьба, если вы действительно нуждаетесь в какой-либо финансовой поддержке, в какой-либо помощи, то участвуйте в этом розыгрыше. Если вы не нуждаетесь, то не участвуйте в этом розыгрыше. Я хочу, чтобы все было честно, поэтому имейте... Пожалуйста, совесть. Какая будет награда? Этого я вам не скажу. Вы узнаете уже по факту. Скажу только то, что победители попадут в видео, я свяжу с ними по видеосвязи и вручу им приз лично. Возможно, это будет какая-либо помощь в возможностях, возможно, финансовая помощь, возможно, что-то еще. Опять же, победители это узнают, и, в принципе, все на канале это узнают, поскольку я сделаю отдельное видео. Я гарантирую, что это вам поможет. Для участия нужно, первое, подписаться на канал, второе, Поставить лайк этому видео. И третье, написать комментарий. Итак, теперь внимательно слушайте о комментариях. Вам нужно написать конструктивный комментарий. То есть это не одно слово и не одна буква. К примеру, вы можете написать мнение об этом видео, мнение о канале. Можете рассказать о своих трудностях, рассказать о своих целях и так далее. Главное, чтобы это не было одно слово и чтобы это было интересно. Но, независимо зависимости от того, что вы напишите, я выберу победителей через рандомайзер. Чтобы все было честно. Под комментарием обязательно напишите средства связи в Telegram. То есть напишите комментарий и под ним ник в Телеграме. Я сам лично с вами связан. И внимательно слушайте, я буду связываться с вами по видеосвязи. Поэтому если я отказываюсь связаться с вами по видеосвязи, значит, это не я. Не попадайтесь на мошенников. Я никому не пишу первым, вот только в этом розыгрыше я буду писать первым, трем, единственным людям, которые я выберу через рандомайзер. И я буду связаться с вами по видеосвязи. Если я, я этого не сделаю, значит, это не я. Не попадайтесь на мошенников. 12 января я выберу победителей и свяжусь с ними, поэтому ждите. Если вы не хотите участвовать в розыгрыше, просто не пишите ник в Telegram. То есть если вы, допустим, просто хотите написать комментарий, просто не пишите ник и все. И вы, следовательно, будете не участвовать Если вдруг я выберу ваш комментарий рандомно И у вас не будет вашего ника в Телеграм Значит вы не участвуете Я думаю, вы все поняли, если не поняли, еще раз пересмотрите Итак, а теперь давайте приступим к делу Напоминаю, что у меня есть проект, где я покупаю криптовалюту По 100 долларов каждый день И вчера я купил криптовалюту Йота Давайте я объясню, почему я ее купил Конечно же, эта монета имеет долгосрочный потенциал И среднесрочный потенциал И плюс ко всему, цена находится у нас На трендовой линии поддержки И на сильном горизонтальном уровне поддержки 1%. 0. Именно поэтому это идеальное место для покупки. Сегодня я буду покупать биткоин и эфириум. Продолжаю накапливать, пока данные криптовалюты находятся на сильных областях поддержки. Биткоин я покупаю, поскольку находится на области 40 42 тысячи это крайне сильная область. Эфириум я покупаю, поскольку у нас здесь присутствует коррекция. В 37% Напоминаю, что большинство локальных коррекций на эфириуме заканчиваются на цифре 34-36% Вопрос только в том, что эта коррекция может быть не локальной Но, естественно, мы будем откупать все просадки Все значимые просадки Итак, биткоин Заходим на биткоин Маркет Покупаем на 50 долларов Купить биткоин Подтвердить И теперь эфириум Заходим на эфириум Маркет 50 долларов Купить эфириум то есть продолжаю накапливать две топовые криптовалюты. Вот все мои активы на данный момент. Начал я с 1 января. Покупаю а криптовалюту на 100 долларов каждый день. Итак, приступим к анализу ситуации: биткоин. Многие люди здесь заметили фигуру разворот тренда голова и плечи. Смотрите, как она выглядит. Здесь у нас находится первое плечо, здесь голова, здесь второе плечо, здесь находится линия шеи на уровне 40-42 тысячи. Если вдруг это голова и плечо пробьется, то давайте просто посмотрим на эту цель. Цель у нас равна голове, это у нас логарифмический график, то есть у нас линия расширяется, и эта цель будет в районе 14 тысяч долларов. А теперь давайте разбираться, являются ли вообще эти движения фигурой разворота тренда. Смотрите, к примеру, приведу движение цены слева. Здесь мы видим определенный тренд на повышение с коррекциями, далее мы видим здесь возникновение фигуры Голова и плечи, которые мы отрабатывали. Здесь у нас возникла линия шеи. Голова и плечи у нас пробилась и отработала свой потенциал до уровня 30 тысяч. Обратите внимание, что до этой фигуры у нас был конкретный, четкий тренд. А фигура является фигурой разворота тренда. А теперь смотрите, что мы видим здесь. Тренд восходящий у нас начался в данном месте. Локальном случае тренд. Здесь мы видим повышение, коррекция, повышение. Нисходящее движение, коррекция, нисходящее движение. И что мы получаем? У нас здесь не было никакого тренда. Данная фигура, голова и плечи, возникла в условиях консолидации. То есть цена у нас стоит на одном месте в данном огромном диапазоне. А если у нас фигура, разворот тренда возникает в консолидации, значит эта фигура не является фигурой. Это обычное движение цены в консолидации. Фигурой можно считать вот это вот движение. То есть вот у нас локальный тренд, здесь у нас возникла фигура. Некое подобие головы и плеч, и вот она себя отработала Вот эта фигура Но вот это вот масштабное движение не является фигурой Поэтому опасаться здесь нечего Даже если у нас уровень поддержки пробьется, то у нас не будет цели на 14 тысяч долларов Подобная ситуация у нас образуется на полкадот То есть здесь мы также видим образование фигуры головы и плечи но у нас те же условия, что и на биткоине То есть данная и плечи возникла в условиях консолидации Поэтому данную фигуру нельзя считать фигурой Плюс ко всему, опять же, посмотрим здесь цель Цель равна голове Поставим это вот сюда вот И у нас линия просто улетает в днище <смех> ну вот, сами посмотрите Идем с вами дальше Криптовалюта Гала, как мы с вами и предполагали Пошла на дальнейшее понижение и дошла до первой Цели 0.30 Я отрабатывал это движение на фьючерсах И здесь зафиксировал прибыль Здесь у нас возник нисходящий треугольник У нас пробился уровень поддержки И при пробитии уровня поддержки я открыл позицию на понижение Естественно, обо всем этом я предупредил вас в Telegram и в Ютубе Обязательно подписывайтесь в Telegram, чтобы не пропустить все мои покупки и все мои входы Кнопки бабло там не будет Я не показываю конкретно, где я захожу в позицию на фьючерсы, я только показываю конкретно покупки, но тем не менее даю пищу для размышлений, которой вы можете пользоваться и те ситуации, которые лично я отрабатываю. Здесь можно увидеть коррекционное движение вверх и следующая цель для понижения будет в районе э, 0,20. Криптовалюта Атом. у нас не смогла пробить свой глобальный максимум и немножко откатилась. Здесь находится глобальный максимум, и цена здесь немножко скорректировалась. Открывая H4 таймфрейм, смотрите, здесь мы видим возникновение фигуры двойная вершина». Это фигура разворота тренда, то есть тренд у нас меняется с локального восходящего на локальный нисходящий. Но, тем не менее, я бы не стал отрабатывать данную фигуру, поскольку общий потенциал у нас направлен вверх. Напоминаю про недельный таймфрейм. Здесь у нас возник паттерн поглощения, причем очень сильное поглощение. Здесь показана невероятная сила покупателей и я считаю, что мы можем после коррекции вновь пойти на повышение И все-таки пробить этот глобальный максимум Пока что я здесь ничего не отрабатываю То есть я пытался отрабатывать пробитие с коротким стопом Стоп у меня выбился и все Теперь я просто сижу и наблюдаю за ситуацией Криптовалюта MATIC открывая H4 таймфрейм Здесь находится трендовая линия поддержки И мы видим, что цена немного пробивает данную трендовую линию Но тем не менее, я бы не, сказал, не назвал бы это пробитием Поскольку мы здесь видим только... Небольшой закол. Закол у нас были здесь, здесь, к примеру, и так далее, и здесь. Но на всякий случай я скажу цели для понижения. То есть пока что ситуация неопределенная, но если вдруг возникнет какой-либо сигнал, то следующая цель для понижения – это уровень предыдущего экстрема данного тренда. То есть уровень 1.5, который находится в данном месте. При возникновении здесь определенных сигналов на понижениях можно попробовать отрабатывать а, данный шорт. Криптовалюта трон у нас продолжает падать. А здесь у нас... Рисовалась фигура двойная вершина, опять же. Вот наша двойная вершина. Цель находится на значении 0.0 и 5. И в том случае, если цена дойдет до данных значений, я, во-первых, куплю криптовалюту Трон на споте. А во-вторых, я буду рассматривать здесь позиции на повышение на фьючерсах. И на этом наше видео подходит к концу, друзья. Ставьте этому видео палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, участвуйте в розыгрыше. Подробнее о розыгрыше опять же смотрите в начале, чтобы ничего не упустить. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, и всем пока.